Полицию Они у нас крадут, каю. у нас крадут Всем привет, дорогие друзья, вами И мы начинаем не прихождение, а просто играть в гаррис мод с, э с Ромой, который повар. А ты, а не все равно ясно, что ты Рома. ну, вот, ну ладно Рома Хала. все, мы тут подзаработали денег на нашей Ой, шахте, на нашей шахте мы Боба подзаработали в... денег так. У меня 45 тысяч. Я сам в шоке, сколько я заработал. Лучше было обшичку. Она как. Она сразу полностью дает. Ну ладно. А в сервера будет в описании. Можете заходить. Может быть, с нами поиграете? М Я ничего не делал. Ладно. Так, ну что, кем будем работать? Mm. работали там трапали там. Вот, да рабы <laughs> так значит э, кем ты бы мне стать интересно да. что может бармен да, так сейчас зайдем ну, я, ты, ты, ты, ты я могу алкоголь и он продавать о, дай мне автономить. И водку. Все. Дай, э, дай мне самого. Тут кто-то. Здравствуйте. Да. Да кто это? Я... Крадут. Крадут. Но... Нам просто пожарить, не надо. Да. Полицию вызывай. Э, давай... Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! У нас крадут! Готает. У нас крадут! Готает. Крадут! Боже мой! Начало серии уже такое! Три полицейских машины к нам Готает. помогать! Слушай! Готов... Я его... Я его... Я его... <с <с живого все мой вот. конец тема давай какой-то пошлой чего-то должен быть давай я хватаю это и вот это я хватаю а ты давай тут прям. спасибо пожар... вам давай я тут трамбожары давай давай только не на дороге Давай на дорогу Да нет. На спасаде. Да давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Не Давай. Давай. Да Я уже умру сейчас Я есть хочу, хочу. Я умер я пропал без вести! Я пропал без вести! И скажи ему, чтобы он приехал за мной! Mm -hmm. Ну я не повар! Ну ладно, сейчас стану поваром! знаешь, знаешь что надо было делать? А слушай, а сможешь там, где брать такси? Mm -hmm. Еще? Боже мой, вот это везение. Еще? Угу. Слушай, можешь моего друга как раз забрать? Аху. Там, где машины брать, таксисты. Можешь забрать, пожалуйста? Аху. Да, хорошо. О около твоего тебя. Жди там, где берут таксисты машину. Угу. Жди Аху. там. А там скорее, Вообще уже, начало серии, уже у нас крадут, слушай. Это нормально? дела дня. Да, вообще. Смотрите, какой ты... Просто... Так, где Достало. тот повар? Растало. Блин. Где повар? А я, кстати, не знаешь, как делаем? Если я умеряю с голоду или с жажды, я... Ну, когда мы еще там копали значит. Не, мне не буду... нужен никуда. Я беру таксиста и. На эту да. машину. И еду сюда. Спасибо. Да, приготовь. Угу. Так, нужна булочка и мясо. Давай, покупай булочку и а, мясо. Окей, Булочку и мясо покупай. Булочка, мясо. Это точно. Да нифига. Да сказать, покупай. Булочку и мясо еще. Покупай. Я, куп... Я покупал. Купи мясо и Булочки. Я Тогда, тогда. Сейчас, я, да. я, я стал поваром. Это что? Давай, давай, давай, давай Ну да, и что? Что-то в полицейске. Что-то в Я не хочу. Слушай, ты за то, ты? что... Что? Я не знаю. За то, что чего? Я не знаю. Мы не продавали еду. Таксист попросил еды, мы просто ему хотели при... поварить, и все, дальше идти по своим делам. Какую команду? Я вообще-то стою, пожалуйста. <laughs> ч за хрень? У меня 46 тысяч, ч за хрень? Слушай... начала да нет, а нет, нет, нет. меня никуда да никуда Давай. Все, почти нету. Все будем за... А я буду охранником. А ты будешь готовить. Okay? Попробуй назад сдать. А, ну ладно, не так сойдет. Смотри, я буду охранником, а ты будешь... Че за хрень? А... Где водитель? Mm -hmm. Водитель исчез! с вами а куда ладно, садись к нему я к нему на периодике я буду с Кадиком, а ты будешь повар это вообще просто к счастью мы сейчас начали запи... блин Полицейский сбивает полицейского. Нету. Шефа нету. Нету шефа, нету. Он и чест. Шеф. шеф на сервере я не не Я не знаю. <смех> ну а что? Ты двойным голосом говоришь, да нет. Без двойного. Ты что, будешь сам? Да, я сам да блин, не туда. Так он нас до <класс> довез до пиццы. Спасибо, мистер полицейский. Давай еще гои. Все, давай беги к нам. То есть беги ко мне Я уже... Нет. Ну что, давай тут уже. Где ты? Пицца Где ты? Вот ты, все идем Все, пиши здесь еда Вот и все Или заведение, какое-нибудь заведение а, я бы куплю. Do Я бургер нашел и шаверму и алкоголь. Yeah. Да здесь. Борж, ну. Я тебе шаверму А вот. Как там писать? Да, как хочешь, еда там, напитки, еда там, это все такое. Ну, как пишут-то? Кстати, слушай, слушай, можем вот это заведение продать? Не пиццу продавать, а вон там, на заправке. А? Стой, как это называется? Как он... Сейчас, два сначала проверим заправку, это я сам Стой. сделаю. Стой. Пойдем. Пойдем. <реклама> что? Ничего не случилось, мы просто смотрим город. <реклама> легко отделаться. Если ты гангстер, легко отделаться. Если ты хочешь легко отделаться, отделаться от мента, <реклама> скажи, что ты просто осматриваешь город. Все, больше ничего не надо. Слушай, можно вот это вот туда зайти, там продавать, тут а толчки. Вот тут, так, так я вот тут могу быть этим, я тут могу быть охранником. Потом так потом нужно я... здесь продавать, тут наоборот нужно продавать. А ну давай. А тут как а, раз. Охранником я буду стоять этим. Тут напитки не продаются, блин. Так вот только там. Да. Так э, выбирай, или здесь, или в пиццерии. Да, в пицце. Давай. Кстати, ей не нажимай, когда открываешь, ты знаешь? Ну, потому что. Ну, сейчас попробуй. Ей не нажимать, просто пройти. Ну да ладно. Так сейчас заметил Уж сколько играем, а так сейчас. Так, слушай. Сейчас найду. раскрас Сейчас. Где-то был вот все я нашел 3d 2d текстур как наше заведение будет э, называться как наше заведение будет еда и напитки так поставь какой нибудь зеленый цвет там, красный кстати где там 20 написано, у больше на какой нибудь будешь там там фонд сир Сирс. Ща еда и напитки. Вот все. Еда и напитки. Пишу его. Делаем красный. Вот. Вот, смотри. Okay. Смотри, еда и напитки корпорация Дхарма. Давай. Давай. Я Охранником давай станем. Слушай, у меня правда куча денег. Слушай, мне просто... Надо чаще видео записывать. Слушай, надо часто видео записывать. Потом у меня прям везде... Два раза в лотерею выиграл. Ты записываешь? А? Ты записываешь? Конечно, записываю. <смех> так, а нужно, значит, купить еще кастрюлю Я для занят. лапши. И кастрюля вот такая. Здравствуйте. Вот только отстреливает. А что хочу? Для лапши 2 гамбургера. Все ясно. Заказ будет. 40 долларов. У меня У меня пока два бу булочки и мясо. Значит нужно... Фу -фу -фу. Булочки и мясо. Вот. Вот. Раз. О, тут... Два. Я да? покупай. Вс. Так, и, значит, нам нужен бульон. Бульон и лапша яичная. можно следующий Да. яичная да. и бульон. Лапша. Сейчас я тут делаю. Все, лапша уже готовится. И булочки. Я буду закрою. Вот, булочки, я же. Вот, запихиваю. Почему они. А, бульон, блин. Будет только долго немножко. Бульон, сейчас. А у меня, кстати, нет лицензии. А, да. а у тебя нет оружия же. Не, ну у меня нет лицензии. Блин, мне нужен бульон. А у меня его нету. Ладно, в принципе. Сначала хотите, на... Хотите, хотите. Будет то спрашивать. Первый. А, ну ладно. Да, значит, нужно мясо и булочки Д -д -д Докажи это какое? Корпорация, но вот эту нашу угу. без любых бло... готовится без любых стропов да? угу. докажи. докажи без любых каких-то стропов да, вообще просто если на нас будет нападать, то мы просто беззащитные так значит э, мне нужен бульон так сейчас а купим бульон magari, да бульончик э, скажи что за хрень потому что я купил бульон Ф блин я не то купил а что там купил? Я булочки купил. Ладно. Боже мой, извините, ли, извините, кто сейчас просто на меня кричал, что я не топ купаю, просто бывают. Дашь меня потом поют? Да. Угу. Какой у нас дверь осталось? Может даже не нужно Лапша первая скоро будет готова так это можно уже вот сюда вот. подождите 60 секунд у угу. меня да я понял, что я еще половину головы нету, но там почти наверное. Ну ладно Ну, чтоб заранее Что? Эй, так смотри. точно Он меня вообще смотрит Можно говоришься на Оговоришься? Ну, что же, блин, у меня много как на говно. Почему? Потому что не говорят, а на меня...